Олдскульные, ребятки, давно уже, наверное, поняли, что сейчас у нас происходит на экране. А тем, кто не в курсе, я, ребят, объясню, что же у нас сегодня будет в эфире. А в эфире у нас, ребятки, легендарная игрушечка под названием Warcraft 3 Reign of Chaos. Да, ребятки, кто, кто еще не в курсе, я поясню, почему именно мы выбрали эту игру для нашего сегодняшнего обзора. Все мы знаем, грядет новая игрушечка от создателей Blizzard, от разработчиков, да. Игрушечка называется Warcraft Reforge. Так вот, именно этот самый Reforged, это будет точная копия, ну, по заявлению вроде как разработчиков и из некоторых источников, это будет точная копия Warcraft, Rain of House, Warcraft а 3, но только с обновленной графикой, может быть, даже с добавлением каких-то героев, но это уже, наверное... Вряд ли, потому что Warcraft Reforge, который мы все ожидаем, будет точно копировать все то, что мы уже ранее видели, еще в далеком 2000 году, да, то есть видели мы это все в Warcraft 3 Reign of House. Так давайте, ребятки, немножечко окунемся в историю, да, и посмотрим, как же это было в прошлом. Посмотрим уже в настоящем То есть именно сегодня, здесь и сейчас на, на моем канале, ребятки Легендарная игра Warcraft 3 Rain of House Давайте глянем и начну я, пожалуй, с кампании а, При запуски данной игры. У нас нас встречает вот такая вот менюшечка, да, всем она известна, всем, кто, да, знаком с этой игрой. И у нас тут все довольно-таки просто и понятно. Естественно, здесь мы можем выбрать на одного игрока. Тут у нас локалочка, да, то есть по локальности есть тоже возможность поиграть. Тут у нас, значит, настройки всякие разные, разнообразные, ребятки, несложно будет разобраться. На этом я акцентировать внимание не буду. Ну, и титры, выход и понятно, да, то есть играем достаточно на самом последнем обновленном билде. Вот здесь внизу указано, да, то есть, когда он был выпущен, был он выпущен а, в июне 19 -го года, то есть, достаточно не дан, то есть, самый последний патч, ну, Кому интересно, ребятки, я думаю, найдете. Так, ну что ж, давайте, ребят, тогда в в окунемся в классику. Начнем игру, стандартную кампанию. Я предпочту начать, да, то есть, я, естественно, я кампанию немножечко прошел. И сейчас вам продемонстрирую, да. Я прошел уже до путя проклятых, но начну, друзья, с пролога. Нас интересует исход Орды. Внимание, начнем мы именно с пролога. И именно с самого начала, с вступления. И будем идти, ребятки, по этапам. По этапам, вот, прохождения. Это, ребятки, в этом и есть... Вся изюминка данной игры. Также здесь есть еще и сражения, Но это отдельная тема, друзья, для отдельного видоса. А у нас сейчас, ребятки, Warcraft 3 Reign of Chaos. Начинаем с нуля, окунемся в историю, как это все было, как это все происходило, ребятки. Смотрим. когда не верили в пророчество и проводили жизнь в боях с врагами, которых указали нам отцы и деды. И новый враг пришел в наш мир, чтобы навсегда уничтожить его. Ну что ж, друзья, вот такое вот было эпическое вступление, да Конечно же, графони совершенно не то, да, в новом обновлении То есть в, Мар в Warcraft и Reforge будет совершенно другой вот этот вступительный ролик Его переделают даже уже много, где информации можно найти на том же Ютубе И посмотреть, какой же нас ролик ожидает в новом Reforge Ну а мы, ребят, продолжаем Ну, в первую очередь, все знают, наверное, что Warcraft это у нас стратегия И, естественно, мы здесь будем отталкиваться именно от этого жанра Ну что ж, начинаем Значит, у нас первый, опять-таки, вступительный ролик. Это сон Траала». Давайте посмотрим. Время ускоряет свой бег, сын Дуратона. Вновь Вспоминается былая вражда, и ветер доносит до нас эхо войны. Герои бросают вызов судьбе и ведут свои войска в битву. И в то время как армии смертных мчатся навстречу своей гибели, Тень готовится поглотить этот мир. Теперь ты должен объединить свой народ и исполнить предначертанный. Следуй за мной. Такое вот, ребята, вступление было, да То есть оно нам частично показывает Противостояние людей и орков, да И что помимо этого у нас есть Еще более грандиозная и глобальная угроза Я понимаю, что сейчас ролики смотрятся Довольно-таки реально, но ну, непривычно Из-за того, что очень сильно размазаны Но, ребятки, поверьте мне Тогда, в 2003 году вот это вся, вот, это, вот эти все мультяшные, да, вот эти все фильми, фильмы, они смотрелись гораздо лучше, то есть было гораздо интереснее смотреть. То есть это реально было круто, и это было что-то такое, знаете, особо интересно, нереальное, то есть я вам вот так скажу. Ну что ж, ребят, приступим тогда, начинаем первую главу, называется она у нас «В погоне за ведением». На Нашему Тралу сообщили, что, как говорится, будущее и исход за ним. Всего прочего. Поэтому давайте начнем и посмотрим, все-таки какой же исход нас ожидает. И что, за, что же ожидает нашего э, легендарного героя, как трал в э, его приключении. Давайте глянемся, глянем, значит, в погоне за видениями. Глава первая. Однажды Трал, молодой вождь Орков, увидел тревожный сон. Ну то, что мы видели с вами на ролике. И смотрим, ребят Так это был сон. Это не сон, юный вождь. Это было видение. Следуй за мной, и ты узнаешь, какая судьба уготована тебе. Не знаю, что все это значит, но я иду. А шарашный трал не понимает вообще, что происходит. Ну, сейчас будем разбираться вместе с ним. Так, ну что ж, нам тут уже предлагают, значит, самому поуправлять. Сначала выберите вашего героя. Нашим героем, Для этого да, то есть... щелкните левой кнопкой мыши на фигурке Травла Все на просто. основном экране игры. Все просто, друзья, и понятно. Левой кнопкой, значит, кликаем, и, и вот такая панелька у нас открывается. Похоже, вам не терпится отправиться в путь. Я еще бы, да, не сначала терпится. вы должны научиться отдавать приказы. Прикажите Травлу пройти по дороге к ближайшему флажку Легко. для этого замечательно тем не менее лагерь орков еще далеко прикажите Траллу идти на север к следующему флажку а вот и следующий для... флажок отлично мы почти на месте но на пути к следующему флажку есть черная область это означает что местность вот это вот. еще не разведана ну, типичная, ребятки, стратегия, то есть, такого да. плана, которых очень большое множество... Обратите внимание, черная область уменьшается по мере продвижения тралла. Да. Ну, естественно, Сочет. мы исследуем территорию, Дабу. получается. Все просто и понятно, да. друзья. Выберите тралла и прикажите ему идти к флажку в центре лагеря. Это вот сюда вот, да? Подсказка. Чтобы посмотреть список сообщений, щелкните на кнопки журнала. тут у нас есть такая кнопочка. И здесь у нас указаны некоторые подсказочки, да? То есть, что нам сейчас нужно Дабу. делать. Идем дальше, друзья. Дабу! За честь! Хм. Так, у нас тут лагерь орков на пути. Да. Давайте зайдем в него. Локтар, воины. Вождь, ждем твоих приказаний. Чтобы трал... И его воины двигались одной группой Вам нужно выбрать их всех Щелкните на земле рядом с одним из ваших воинов И удерживая нажатой левую кнопку мыши Переместите курсор так, чтобы все воины были заключены в рамку Ну это легко и просто, это делается Духи вот так вот. Теперь, когда вы выбрали свой отряд Прикажите ему идти к следующему флажку Идемте, мои доблестные Сочесть. воины, к следующему флажку Тревога! Впереди гнол! Ох ты! Чтобы приказать своим воинам вступить Спугались в гнула Выберите их и щелкните сначала на кнопки атаковать, а затем на гном Не обязательно, друзья, все это делать, атаковать. Это надо кнопочку вот сюда кликнуть, навести Никто на гноло. Не, уйдет. Нет, достаточно просто навести разведчик. Похоже, впереди их лагерь. Прикажите вашим воинам напасть на вражеский лагерь. Без Для проблем, ему. выберите их. И щелкните сначала на кнопки «Атаковать». Слишком а много земле, слов, родной. В Слишком много слов. Ну, это у нас, ребят типичное обучение, да? То есть у нас вот такое вот обучение именно сейчас в прологе. Мы со временем переберемся к дальнейшему со развитию событий. Лок на Мы уровень, кстати, получили сейчас. Это было светом выделено. Отлично. Обратите внимание. Благодаря приобретенному в бою опыту перешел на новый уровень накапливая опыт герой откроется панель способностей которые может зачесть мы немножко опережаем диктора потому что тут все в, в принципе э, интуитивно понятно друзья что нужно делать то есть, все интуитивно понятно. Вот мы способность приобрели из этого меню. Нам пока их э, способностей особо немного предоставляет. Но одна у нас есть. Это разведка, да? То есть, духовное око. То есть, мы проверяем темную область. Могу даже продемонстрировать, как. То есть, кликая вот сюда, мы можем посмотреть, что здесь в темноте. Да, вот нас просмотр. Но тратится мана, друзья, при этом тратится мана. Мы посмотреть-то посмотрели, а ману потратили. А лучше бы мы ее сохранили и вот эту цепную молнию Дабу. использовали на большей эм. группе Дабу. противника. Ну, Затчест. ладненько. Все это со временем. Да. А у нас а, все Затчест. будет. Все будет. Все испробуем, друзья. Так, так, мы видели в реке банду Морлоков. Морлоки превосходные мишени для вашего нового заклинания. Чтобы Тралл применил его, Щелкните сначала на кнопки Sape Мол, А затем на одном из морников. Который у нас тут пожирнее -то, а. У нас дело в том, что молния рассеивается. Пусть и не первого, знаю, если досталости. мы плетем урона, он будет максимальный. Хм. Ну ладно, вот в этого давайте попробуем. Вот так вот, сразу на четверых. Так, ну да а чем мы стоим, ребятки? А ну давайте-ка навалим всем скопом. Сбой! Расхреначим тут им лица. и вот это просто Иногда все... рядом с телами убитых врагов в нашли. этом сундуке было зелье маны, Весьма полезная вещь. А, Заметьте, да. что ваша находка теперь занимает одну из ячеек, расположенных слева от панели приказов. С помощью этого зелья можно пополнить запас маны, магической энергии вашего героя. Мана расходуется на применение заклинаний, например, цепи молнии. Вот так вот, ребятки, обучаемся потихоньку. А еще, ребят, бывает такое, что когда мы разрушаем вот эти все постройки, которые я сейчас ковырял, из Прикажите них тоже бывает, что натала. выпадает какая-нибудь прикольная шмотка. Парики, следуя флажкам. Идем, идем, идем, многоуважаемый диктор, следуем всем твоим да. указаниям, да, друзья. То есть пока нам необходимо Дабул. следовать именно по указаниям диктора. Еще сейчас морлоки? Пробил. Это для нас не, не проблема. Вырубаем их по-быстрому, как обычно. Да, Дабул. Следующая цель. волчий вой знак наступления ночи ночью ваши воины видят хуже чем днем поэтому вы должны следить за сменой времени суток наступает ночь будьте начеку так так да вот тут кстати отображается время которое у нас сейчас игровое происходит то есть у нас сейчас 1842 по времени пока что я не вижу что про правыли волки наступил ночь но говорят что вроде как наступила если честно я не вижу да. за честь иногда стоит шастать по кустам да. вот Да. подсказка не пренебрегайте разведкой не исследованных областях можно найти много полезного за честь. и зелье плюс э, восстановление Дому. здоровья мы тоже нашли кстати 150 маны восстанавливает один бутылек маны это маленький кстати и 250 здоровья восстанавливает одно лечебное эм. зелье кто ребята Давно на моем канале находится, я Дали. иногда поигрываю в Dota Underlords. Так эм. вот, все, наверное, знают... Хорошо, секундочку. Иначе нам пришлось бы туго. Да ладно, что туго-то мы его только так вырубим. Да, ребят, продолжим. Значит, кто смотрит мой канал, знает, что я играю в Dota Underlords. И вот именно все вот эти герои из Dota 2, Dota Underlords, они пошли именно из... Warcraft 3, то есть Warcraft 3 был вдохновением okay. а, для создателей Dota 2 Double. и такой игры, как Дота Underlords. Все, ребятки, идет отсюда. И все герои, да, то есть, которые у нас имеются в той же Доте Underlords и Доте 2, они немножко переименованы были, но несут а именно тесную связь mm. с Warcraft 3. То есть, это можете учитывать, когда будете играть в эти игры. Именно в Dota 2 и Dota Underlords. Давайте, ребят, подскажем эту огру, кто Boy. здесь хозяин. А вот то он тут совсем, смотрю, развалился, тут балдеет, значит, никого не замечает, всех игнорирует. Сейчас мы ему покажем, кто здесь настоящий король джунглей, блин, вот так вот. Пойдемте дальше, мои доблестные воины, проверим, что нас ждет там впереди. Ничего хорошего, как обычно. Это же наше приключение, череда испытаний, как всегда. Легко никогда не бывает, друзья. Сейчас мы опять на кого-нибудь нарвемся, я уверяю вас. Или все-таки будет концовочка, мы уже близко к концу, я так понимаю, обучение. Дабу! Да. Так, так, так. Опять эм. кусты? Опять шарится в кустах надо, или что? Так. Да. Что здесь у нас такое? Неследованная Лесные область? и тролли. Я не могу поверить, что когда-то они тоже были частью Орды. Лесные тролли у нас спят Чтобы узнать э, уровень э, встречного вами монстра Укажите на него курсором В игре встречаются монстры от первого до десятого уровня Вот так вот это делается, ребятки Вот тут у нас указан уровень Тут указана, значит, атака Тут указана защита А тут указано у нас, значит, здоровье э, нашего персонажа на которого мы наводим Да, то есть раз от троллей нам тут встречается И сейчас мы Локтору также объясним им Кто здесь папка, садись. нагибатор да, то есть Стараемся фокусить одну цель Чтобы быстрее вырубить сильного и приступить уже к более слабо бил сбой так Ничего мы что-то не уйдет. добили что ли а? я уже думал мы его добили так медицинский да. книжечка полезная дает Какая нам 50 пятьдесят к хранилась магическая книга прочитав ее ваш герой улучшит одно из своих основных характеристик ну то есть вот количество хп узнать, какую Выберите тралла и укажите курсором на пиктограмму книги. Дабу. Рушу да. все здания, потому что в них тоже, ребят, бывают Зачем? награды иногда. Поэтому Дабу. это иногда бывает полезно да. очень. Что ж, идем дальше. Эм. Тут нас ожидает ключевая, по-моему, цель. Как мы видим, тут уже нашего ворона, пророка, который нас сейчас здесь и осадит Займемся прямо на месте. Вот мы и пришли. Задание выполнено, да? Мы это сделали, мы смогли... Приветствую тебя, сын Дуратона. Я знал, что ты сумеешь отыскать путь Я видел тебя во сне. Кто ты? Откуда ты меня знаешь? Я знаю много, юный Божь. И о тебе, и о твоем народе. Кто я? Сейчас не важно. Важно то, что ты соберешь своих воинов. И вы покинете эти земли. Покинем? О чем это ты, человек? Человек? Во мне давно не осталось ничего человеческого. Я изменился. Я стал другим. Знай, я видел будущее. Видел огромную тень, надвигающуюся на наш мир и жаждущую поглотить его. Ты ведь тоже чувствуешь ее приближение. Демоны... Они возвращаются? Да. И лишь за морем, на далеких берегах Калимдора, у тебя будет шанс устоять против них. Но разве мы... Я отвечу на все твои вопросы, юный вождь. Когда придет время, а сейчас собирай своих воинов. Мы еще встретимся. Бред безумца. Но духи говорят, что я должен верить ему. Вот такой вот у нас пророк, друзья, то есть все четко указал, раздал нам задачи и теперь мы дальше следуем его указаниям и продвигаемся к нашей важной цели. Мы должны устоять против демонов и это наша важная цель. Продолжим, друзья, продолжим эту замечательную игру. Тут нам показывается статистика некоторая, да, которая ну, особо никакого значения не имеет именно в компании. А в сражениях э, с другими игроками она имеет значение, а здесь как-то не особо. Глава вторая, ребятки, отплытие. Три дня спустя на побережье Лардерона, Что же у нас Прошло тут происходит? три дня, а этот пророк так и не объявился. Надеюсь, я не зря доверился ему. Вождь, кланы выступили в путь по твоему зову. Но им нужно время, чтобы добраться сюда. Нужно разбить лагерь. Когда прибудут мои воины, у них должна быть еда в достатке и крыша над головой. Да вождь воин известно ли что-нибудь о громе задире клан боевых топоров уже давно должен был появиться здесь нет вождь от Задиры давно не было вестей. проклятие куда же он подевался не так нам сыграть значит, за лаги орков и есть у нас дающая кнопка рабочие части экрана показывает что нужно золото была добавлена новая запись Щелкнув на этой кнопке, вы сможете прочесть описание вашего задания. Нам нужно обустроить лагерь, построить логово, лесопилку, казармы и нанять 5 бугаев. Рассказчик, мигающая кнопка на верхней части экрана показывает, что в походный дневник была добавлена новая запись. Щелкнув на, этот, на этой кнопке, мы сможем прочесть описание нашего задания. Все легко и просто. Вот это наше главное здание, дом вождей, да? Это у нас Получив приказ газ... Не казармы, золото, а просто логовая. начнет курсировать между золотым рудником уже и ближайшим домом вождей. Вот еще несколько рабов. Спасибо, спасибо. Чтобы ускорить добычу. Все, все, все, я уже их направил. Сделай запас вашего золота отображается в правой верхней части экрана одного Этот на дерево Запас растет э э по мере э э э э того как рабы перетаскивают забытое золото в дом вождей дерево Покупка тоже важно занимает некоторое время про Выбрав дерево то расскажем вождей в середине нижней части экрана вы увидите индикатор показывающий, сколько времени вот осталось вот. до появления раба. Готов вкалывать, Готов вкалывать наш раб. В четверых достаточно для Блин, того, чтобы они бегали И вам нужно построить еще одно логово орков. Сейчас, сейчас, сейчас. Логово обеспечит вашу Все армию будет. едой, благодаря чему вы сможете нанять большее количество бойцов. Выберите одного из рабов. Щелкните Но... на кнопки «Построить» правом нижнем углу экрана. Не хватает чего-то нам. Нам золото не хватает. Нужно Обратите 170. внимание, на панели приказов появились новые кнопки. Они соответствуют различным типам зданий, которые вы можете построить в данный момент. Чтобы построить логовый орков, щелкните на соответствующей кнопке. Сделай! Вот он логово орков у нас уже строится Также нам понадобится казармы Чего да? хочешь? Казармы у нас, видите, в дневничке есть задание значит, Точнее, не в этом дневничке А вот тут вот Фресопилка задание может значительно повысить Эффективность работы лесорубов Пусть один из ваших рабов построит Ее рядом с лесом Сейчас только накопим золото на нее <с> и обязательно построим. Пока что что-то с ним проблемы, я смотрю, у нас. А, лесопилка, мы уже давно тебя ждем. <с> вот здесь <с> <какая с> будет. Так, у нас здесь дерево много или где? А, что-то не понял даже. А, вот тут, думаю, много у нас будет дерева. <с> Вполне должно быть достаточно для нашей этой миссии. Так, ну что ж, посмотрим, что у нас здесь ниже же. Есть тут у нас, я смотрю, разведывательные башни, которые желательно бы сохранить, да. То есть и мы выводим нашего трала вот сюда, чтобы он здесь уже что-то контролировал. Потому что оттуда, по-моему, начнутся атаки. Так, это хорошо. Нужны также казармы. 260 они стоят, ничего страшного. Поставим мы их вот сюда, чтобы быстрее наши бугаи смогли курсировать да, туда-сюда-обратно. А, еще, наверное, надо парочку рабочих нужно сделать. Золото. Даже хотя бы одного, и то будет достаточно. Один у нас ходит уже таскает лес. Все, все у нас пока в этом плане под контролем. Но нам нужно больше рабочих, чтобы они курировали уже а, до леса и обратно. И приносили нам дровишки, друзья. Дровишки очень здесь Готовь! важны. Вот тут Браво! у нас ресурс, Значит, это золото, это у нас дерево, это у нас еда. То есть это максимальное удовольствие, на которое Я мы сделала. можем запастись а, а, необходимыми юнитами. Так, казарма у нас уже построена. Она также позволяет проводить различные усовершенствования. Ага, вот вижу. Выберите ее. Чувак? В правом нижнем углу вот экрана они. появились кнопки доступных усовершенствований. Указав курсором на любую из них, вы получите подробное описание. Щелкнув на кнопки, вы начнете исследование. Естественно, защита, а это у нас усиление атаки. Давайте усиление атаки сделаем и защиту. На все денег пока хватает. Усовершенствованный действие как сделай. на уже нанятых, так и уже на будущих воинов. И нанять остается 5 бугаев, друзья. Казармы есть. А так, у нас один раб бездействия. Давайте его отправим на дерево, да, потому а что с деревом проблемы. Построено. Вы можете нанять нескольких бугаев для пополнения своей армии. Выберите казармы. Так вот можно курсорчиком выбрать нашего героя и на него поставить место сбора. То есть вы туда. что у указали нас... сборный да, пункт. Да, да. В который будут следовать все воины нанятые в этом здании. Чтобы указать сборный пункт, выберите здание, в котором можно нанимать войска и щелкните правой кнопкой мыши в нужном месте карты. То есть на героя. Вот как сейчас сделал я, например. Можно герой сделать, вот и он будет Гаду! уже точкой сбора. То есть все будут бежать именно к нему. Продолжайте нанимать бугаев, пока задание игры не будет выполнено. Так, у нас хоть кто-то уже нанялся, нет? Давайте-ка сделаем, знаете-ка. Еще одну казарму на всякий пожар, чтобы быстрее нанимать. А, здесь пока закажем бугая. Золот у нас достаточно много в руднике, 27 тысяч, это хорошо. С деревом уже, смотрю, проблем нет. А попробуем, знаете, как сделать, сейчас Но... тогда... Отнесем дерево сюда, и тебя тогда попробуем да, отправим да. на рудник. Быстрее ли будет у нас золото капать или нет, я не знаю, сейчас посмотрим. Тут, ребятки, есть такой тонкий момент. Когда у нас один слишком долго стоит, ждет. Это ничего хорошего. Но ну, сейчас вижу, что вроде более менее нормально. Ладно, пускай будет так. Здесь будет пять человек на золото добычи. Моя жизнь Давайте еще арте. одного наймем. У нас уже двое наняты из 5. Это здание у нас воскрешает наших вождей, если они помрут. То есть, если у нас Трал сейчас где-то загнется в путешествии, то мы его можем воскресить в этом здании вождей. Хотя, что я рассказываю, многие ребята об этом знают. Но, думаю, есть такие, кто не знает и кто не знаком с Warcraft 3. Все мы, ребят в предвкушении Warcraft а Reforged. А там, ребятки, все будет то же самое, как у нас заявляют разработчики, но только в обновленной графике Моя и с обновленными жизнь. модельками. Так, заказываем здесь бугая и заказываем а, вот здесь бугая, как много ну на него накопим. Так, единственное, давай да, же, родной, добывать древесину. Все, нанимаем еще одного и сейчас мы сразу же двоих заштампуем. Пускай будут две а, казармы для того, чтобы нам было быстрее а, наши войска. Не это достаточно прочные воины, у них 680 здоровья и средняя защита такая нехилая. <связь> <связь> <связь> Зак -зак. Такой перевод, я не знаю, интересный. Арте. <связь> есть оригинальный перевод, Чего а есть вот такой вот а, наш, наш перевод, он мне больше нравится. Зак -зак. Все, задание мы выполнили, значит Зак -зак. все бежим сюда. Сейчас у нас начнут появляться. Вот они отстраиваются. Имперские орки, войны. Вы нарушаете приказ альянса. И они чем-то недовольны, вы как взяли обычно. В плен одного из ваших командиров. Если вы сдадитесь сейчас, мы сохраним вам жизнь. Сдадут Может, орки, а конечно. Они говорят, что захватили в плен одного из наших. Может быть, это Гром? Надеюсь, что нет. Но если они подняли руку на задиру. Локтаругар, вперед, воины, прогоним людей. Вот такое вот, ребятки, противостояние начинается, да, то есть э, орков и людей. Займёмся Давайте этим. поможем, вырубим сразу же капитана, а точнее нанесем да. урон молнии, суперский, да, и чтобы у нас побыстрее расшатать всю эту пачку. Не Давайте, да, кто Взбой! у нас в фокусе сейчас находится, в башенном, того и Я мы боюсь. будем вырубать, значит, чтобы побыстрее, да, у нас не согнулся. Вот этого надо типа добить. Вот этого типа мы убираем. И, и вот этого типа мы стиль. тоже убираем сейчас. Все, отлично. 5 у нас водит. Смерло, и это очень Гром хорошо. Должен быть эм. на другом берегу. Да. Переведите. За честь. Отряд через на мост поиски, на и начните поиски. За честь. Уже начали. Кабу. Я думаю, что пока у нас идут поиски, я, наверное, сделаю еще себе бугаев чтобы у нас э, всегда была поддержка, да, то есть поддержка нам нужна. Частенько будут приходить э, воины Альянса и нам мешать, э, по, мешать нашим поискам. Вот У нас пускай будут всегда пополнения. Здесь мы, к сожалению, хилить наших воинов не умеем, а потому лучше будем пополнять. Вот мы попадаем в имперскую деревушку и начинаем, ребятки, поиски. Здесь точно никого нет. Вот это у нас ворота, которые необходимо разбить. Можно, сейчас ребят, пробил. просто вот так кликнуть и разбить. Но я Кому сейчас подожду своих жизнь, ребят. я думаю, они успеют, прибегут, когда мы уже начнем... А, когда мы уже начнем, собственно, громить все здесь налево и направо. А, можно также, ребят, сохранять игру, да? То есть есть вкладочка, меню. И можем свою компанию любую сохранить. Назову компанию, чтобы не, потом не путаться мне, чтобы было проще. Компания 1. Вот так вот. Так, можно вот эти башни здесь не трогать, Завел они ничего не этим. значат. Хм. И, ребят, продолжаем. Идем на Дабу. происки да. наших пленных орков. Да. Здесь встречаются нам небольшие, Дабу. значит, компании людей, с которыми мы легко расправимся. Значит, это пехотинцы Альянса. Они достаточно слабы, но у них также средняя защита и гораздо меньше здоровья, чем у моих бугаев Я орков. Как видите, всегда, значит, фокус от самых слабых, когда мы воюем против компьютера. Вот этот слабый бугай, у нас он постоянно подвержен атакам. Нас тут еще, ребятки, я смотрю, побежали. Очень хорошо, я, наверное, еще себя найму, но я, ребят, этого сделать не смогу, потому что... на. Это что, пророк, что здесь летает, а? А, это просто стервятник. Я думал, что у нас пророк здесь летает. Так, значит, делаем еще логово. Можно строй Давай надо, и сделаем еще одно логово. То есть нам нужно больше довольствия, иначе у нас одно просто. Одно из наших зданий было повреждено в бою. Чтобы отремонтировать его, выберите раба. Какой вот этот? Что... Сначала на кнопке ремонтировать, а затем на поврежденном здании. Ну, то есть, вот этот вот молоточек мы убираем и вот так вот просто нацеливаемся и ремонтируем. Но я сейчас этого не буду делать, у меня вроде все в этом плане нормально Но так, это у нас значит пассивка, которая работает всегда Точнее не пассивка, а активное такое, знаете, свойство, которое мы можем прожмякать И у нас просто соберутся сюда все доступные рабы и начнут стрелять из этого логова Тоже, кстати, очень, очень круто, когда нас осаждают враги так, смотрим дальше, значит. А пока пускай два у нас построится здание. Постройте да, логово. то есть логово у нас пока недоступно. Ладно, идем дальше, ребятки. У нас уже достаточно нехило такая армия. Делось, зверюк собрала здесь, которая делось, расшатает делось, любого практически. Сложности тут нет. Опять фокусит самого слабого, я смотрю. Логово. Так, шаман подошел, отлично. А, вот таких юнитов лучше держать на задних рядах всегда, чтобы, потому что они у нас дальнобойщики, Если то есть в одном дальнобойные есть юниты. Магов может возникнуть необходимость быстро переключаться между ними, так. чтобы использовать заклинания каждого. И для этого вовсе не обязательно выбирать каждого из них по отдельности. А как? Обратите внимание, выбранным воинам соответствуют маленькие портреты в середине нижней части экрана. Один из портретов выделен желтый рам. Переключаться между панелями приказов выбранных воинов можно с помощью клавиши TAB или щелкая левой кнопкой мыши на соответствующих портретах. Так, Типок, иди отдохни, потому что у тебя мало очень здоровья осталось. Одного я специально оставляю, пускай немножко отдохнет, потому что всегда фокусит только его... Рано или поздно его расшатают. То есть это, да, ребятки, определенная стратегия. Надо придерживаться ее, надо за этим следить. Каждый воин у нас оценен чем-то, надо его. Надо за этим всем следить делом. Как видите, мы его убрали, сейчас фокус стали другого. Ой, как много, ой, как много. Да, я уже заметил. А, шаманы хороши тем, что они вот это заклинание, значит, могут насылать на кого-нибудь, чтобы рассеять все негативные эффекты. И они еще плюс дальнобойные юниты. А вот тут можно посмотреть, кстати, дистанцию атаки, насколько они бьют. То есть на 600. То есть они бьют издалека, Займемся поэтому этим. лучше их держать всегда Дым. сзади. Так вот, значит, покрепче пошли войны. Это он уже рыцари. Мы надо нашли Грома. Сконцентрировать место, атаку держат, на каждом башнями с хорошей да, защитой. Стив. Нужно освободить задиру. Так, гром Грома, выполнил, уничтожьте сторожевые башни, чтобы освободить путь. Сейчас, сейчас мы это сделаем. Так, значит, перемещаемся в наш лагерь. Чего У хочешь? нас здесь есть незанятые ребятки. Надо, сейчас мы их быстренько займем. А, можем сделать войска. Давайте еще двух бугоев сделаем. Пускай к нам уже идут. У нас что-то золотом вообще. Смотрю, Я проблем сейчас нет. Разбиваем ворота и ломаем башни. Лучше да. ломать башни, конечно, катапульты, но так как у нас ее нет, мы сейчас будем ломать вручную. Как видите, да, башня начинают фокусить самых э, уязвимых юнитов, поэтому лучше отводить подальше слабеньких. Пускай лучше крепкие дядьки э, займутся работой по аннигилированию всех этих башен, да, то есть очень быстро могут вот этих персонажей наших раздамажить. У них легкая броня и стрелковое вот это оружие стрелами, да, вот наносит им определенный большой урон. Поэтому мы будем держать их вообще сзади, они здесь пока нам не нужны. Башню вот так рассчитаем. Так, секунду. Не успел я убрать одного, значит, бугая, у меня его просто-напросто завалили. Да, то есть башни тоже очень хорошо пробивают моих юнитов. Ну что ж, я думаю, сейчас мы с этим разберемся. Да. Тут у нас есть еще один парень, который Жай. немножко отрегенерировался уже. Что Давайте будет? его поближе подведем. Так, задание выполнено. Замечательно, друзья. Справляемся потихонечку. Смотрим дальше. Кто же здесь у нас будет? Ром, ага. Ты в порядке? Нашли, значит, в полном, Рома. братишка. Пострадала только братишка, моя гордость. бро. Забудем об этом. Мы покидаем земли людей навсегда. Ну, наконец-то. Идем, у меня есть идея. Мы могли бы одолжить у людей их корабли. Хорошая идея. Но нужно еще дождаться остальных. Орда в сборе вождь. Мы ждем твоих приказаний. В путь юный трал. Плыви на запад, к берегам Калимдора. Там ты найдешь свою судьбу. Там обретет спасение твой народ. Ну что ж, завершили, значит, мы, я так понимаю, вступление, да, пролог это у нас был с обучающим подтекстом, и нам сразу же предлагают перейти уже в имперскую кампанию, да, то есть у нас вот сейчас будет падение Лардерона и мы будем, ребятки, именно продолжать играть в кампанию Альянса. Ну что ж, ребят, мы все с нетерпением ждем выхода Warcraft Reforged. Это у нас, значит, будет обновленная версия Warcraft 3 Reign of Chaos. Но я все-таки хочу именно показать вам э, все истоки, с которого это все и, начала, и, и начиналось. То есть вы сейчас можете наблюдать это на моем канале. Но дальнейшее прохождение, ребятки, будет зависеть от вашей реакции на эту замечательную стратегию. Если она вам зайдет, естественно, братишка Scratch будет продолжать дальше пилить для вас крутые годные видосы. Будет вас знакомить с интересными играми и так далее. Если же нет, ну и, к сожалению, эффект будет, ребятки, обратный.